А вы с вами котик. Пару месяцев назад я прошел дополнение Call of Duty 4 под названием Rooftops. Хотя здесь пару лет уже видео не выпускал на ничего. В конце компании было сказано, что возможно будет продолжение. Ну и в общем, оно будет. Его, кстати, стоило ожидать, так как Rooftop закончился совсем неоднозначно. Да и вообще он не закончился по сути. Мы всего лишь эвакуировались с первого задания, которое растянулось аж на несколько миссий. Ну а в этом видео я расскажу все, что известно о выходе руфтопс 2. Ну что же, приятного просмотра, начинаем. Первые новости о будущем руфтопс 2 появились еще в середине 2017. Все дело в том, что это все делает один человек, который еще и в 2020 в армию пошел, поэтому релиза до сих пор не случилось. Сразу скажу, что почти всю информацию я буду брать с его дискорд сервера, ссылка на который будет в описании. Так вот. Как можно понять по его записи, во втором руфтопсе будет 7 миссий, что на 3 больше, чем в первой части. Первой хоть какой-то информации является показ, как его называют спи, снежной миссии, и скорее всего, судя по названию, это является пятой миссией по порядку. Далее появляется сведения о некой Undercover и показывается несколько секунд геймплея. Так, стоп. А вам это интересно вообще? Что я здесь рассказываю о новостях, которым более двух лет? Давайте перейдем к последним новостям от разработчика. Начнем с самого простого, а именно с геймплейных нововведений в Rooftops 2. В некоторых миссиях появилась возможность выбора оружия со специальных кейсов, а также модификации к ним. Внутри игровые катсцены и возможность их пропустить, что явно поможет мне в спидране. Ну и последнее, что я нашел, это портированные модули к оружием, но я не уверен, что это будет широко использоваться. Кстати, много чего я показать не могу, так как некоторая информация предназначена только для участников дискорд-сервера. Теперь же разберем трейлеры, а параллельно с ними и сюжет, насколько это возможно сделать. Итак, первый это всего лишь тизер, но в нем уже можно увидеть то, что это будет прямое продолжение. В самом видео нам показывают, как Спи ловит флэшбэк из прошлого и говорит, цитирую, «давайте закончим это». То есть, как я говорил чуть ранее, события начнут происходить с того момента, на котором закончилась первая часть. Итак, второй трейлер это по сути не трейлер, а просто показ практически всех карт. Я уже хотел было закрывать видео, но под конец начался экшен, в котором показали, насколько я понимаю, кусочек миссии Real Heroes. Дальше карты, которые мы уже видели, а потом отрывок стрельбой на поезде. И тут я понятия не имею, с какой миссии это вообще может быть. Еще в одном видео нас знакомят с новым персонажем под именем Кардел. Надеюсь, правильно прочитал. И какой из этого всего можно сделать вывод? Скорее всего, после того, как мы вернемся на базу, к нам будет поступать новый солдат. И я почему-то уверен, что там будет отсылка к прайсу. После того мы выезжаем за Романовым, ничего не находим. Едем на другую базу, на которой будем притворяться своими. Там тоже ничего не находим. Потом непонятно что, но скорее всего еще одна локация, в которой мы угадаете, что ничего не находим, но, возможно, узнаем о месте нахождения Романова. Ибо в следующей миссии по спойлерам, которые я покажу немного позже, Происходит бас файт вторжение на базу врагов И как я понимаю, последняя миссия типа эпилога Она будет короткой Силы Романова нападут на нашу базу А мы отобьем их И на этом скорее всего все Ну и в заключение пройдемся по геймплею в каждой из миссий когда я смотрел прямой эфир СПИ, он показал, что миссия с Фитхом будет начинаться с еще одной тренировки. И согласитесь, было бы странно одному и тому же персонажу делать это дважды. Поэтому, скорее всего, в первой миссии у нас идет геймплей от лица Кардина. А вот следующая миссия уже практически полностью слита, и ее первая половина есть в открытом доступе. Если хотите, можете посмотреть ее геймплей по подсказке в верхнем правом углу. Тут ГП за Алекса еще с первой части. Андеркавер тоже довольно хорошо известно. Начинается она с того, что агент под прикрытием выходит из своего номера. Дальше идет игра на повышение ранга. Мол, сделать что-то, чтобы ты смог получить доступ к двери. Есть два задания, которые нужно выполнить. Причем, прошу заметить, это можно сделать в любом порядке. Чем заканчивается эта миссия, правда, неизвестно. Про миссию One Way Trip сказать вообще ничего не могу. Возможно, совсем не точно это и есть, та самая миссия с поездом, до которого, как я предполагаю, сначала нужно добраться с Телсом. Cold Blooded, тупо тир в снегу. Все, что о ней известно. На 1 апреля еще в 2019 году Спи выложил шуточный ролик с названием «Геймплей новой Call of Duty от Infinity World, в котором показал, как я понимаю геймплей этой миссии. Рада Лерд, локации мне уже можно сказать полностью изученные, и имеется даже кадр, который показывает последовательность действий на карте. Начинается все, скорее всего, с езды на машинке до базы, потом штурм, а потом вламываемся внутрь. Ну и последняя миссия, Real Heroes, о которой я мало чего знаю, но как я сказал ранее, возможно это будет эпилогом, или же решающей и конечной миссией в Rooftops 2, действия которые проходят на нашей базе. Ну что же, кажись рассказал все самое важное. Для более детальной информации, которую нельзя показывать здесь, вступайте в Discord сервер спи, ссылка на который, напомню, в описании. И да, я живой, видео будут выходить, просто первую неделю я был за городом, вторую неделю я отмечал свой день рождения, а третью мне было просто лень. Спасибо всем за просмотр, пишите в комментариях, ждете ли в Руфтопс 2, до релиза которого осталось несколько месяцев, или же вам все равно на кастомку для Call of Duty. С вами был мистер Кодик, всем удачи, Адиос.